Добрейший всем вечерочек. Сам нам 18 апреля, 23.00 по Москве. Добрейший всем вечерочек. Сам нам было. Апреля, да. Сам нам было. Я а задал... 20... Сейчас, это я обратно отключил. Я поставил заголовок Армении Ереван. И смотрю, народ интересуется, да? Я целый день, ну, прям не без отрыва, но все прочитал, что надо, смотрю, что есть такие новости. И хотел поговорить, ну, но... давайте попробуем безэмоционально, да? Давайте попробуем с точки зрения логики разобрать, что происходит. Значит, есть две конфликтующие стороны. Мы сейчас не будем... Бо... Я не хочу специально говорить большинство, меньшинство, потому что это примерно такая же ситуация, как и у нас, когда говорят, ну, большинство же все равно за Путина, а никто не знает, большинство оно или, или меньшинство, или вообще есть оно это большинство или нет, потому что выборов нет. Я так понимаю, в Армении примерно ситуация такая же, что большие сомнения вызывает, вызывает тот, самый референдум, тот самый референдум, который... Значит, из президентской республики делает парламентскую. Но если кто не в курсе, в двух словах я скажу, потому что, может быть, кто не в курсе, что там происходит, значит, Серж, Серж Сарксян, который был президентом уже 10 лет в Армении, значит, уже не может дальше избираться, но они несли изменения, и по-моему, в 2015 году провели референдум, который, значит, главу правительства делает ну, как сказать, главным в стране. А президентские функции становятся такими чисто а, чисто презентативными, что ли. Ну, не чисто, конечно, но основная власть переходит в руки премьер-министра. Собственно, для этого все и задумывалось. Поэтому Серж Сарксян сейчас значит, на заседании вот этого... Как, же, как он называется? Я прошу прощения. Думаю, все время у меня в голове. У вас же не Дума, а Верховный Совет. Сейчас совру, ребят. Скажите. Вот. И на его заседании, значит, они выбрали премьер-министром опять Сержа, Сержа Сарксяна, против чего выступает оппозиция, против чего выступают многие люди, и, в частности, лидер оппозиции Никол Пашинян. Значит, призывал всех ну, совершить так называемую бархатную революцию. А, так, ну что, на настоящий момент вот два дня противостояния есть, и я смотрю, наблюдаю прямые эфиры, и, в общем-то, не хочу сказать, что спадает активность, но активность спадает. Не знаю, это просто волнами может идти, оно понятно какие есть у сторон в данном конфликте возможности, которые они не используют. Я так понимаю, что ситуация зеркальная, примерно как значит, с Майданом в Украине, ну и, собственно, и в Армении уже часто проходили такие мероприятия, скажем. И проблема та, что мы обсуждали, что... На Майдане делались ошибки, и с той, с другой стороны. В частности, ошибка Януковича была то, что он силовой включил силу для подавления значит, движения оппозиции. И, собственно, тем самым показал, дал урок тому же Сарксяну, как, как делать не надо. Так вот, Сарксян вывод это сделал из этого, из Майдана. А оппозиция не сделала таких выводов из Майдана, потому что все ждали повторения сценария, да, и постоянно ждут, что они включат силу, силовое какое-то воздействие и покатится, да, тут народ подхватит, а что другое и так далее. Нынешнее правительство Армении поступает по-другому, они не включают Ну так... Ну, нет, ну, вы видите, да, то есть чисто вот ну, такими методами, там, оградить, отгородить, и, собственно, пока что... Да, арестовывают, да, но пока что это в рамках демонстрации, в рамках того же мирного протеста. И, собственно, вопрос, какой выход, кто кого перестоит, но э, дело в том, что они-то в помещении сидят, а люди на улице стоят, поэтому я думаю, что уже давно, несколько раз уже так было, да, я, сейчас поймите, я не в том смысле, что я критикую, вот сижу тут. Я просто пытаюсь понять, какие ошибки делаются в данном случае, и с той, и с другой стороны. А, здесь как... Вот знаете, когда любители в шахматы играют, кто выигрывает? Тот, кто сделает меньше ошибок за конкретный период времени. Вот Сарксян... Старается не делать ошибок, я имею в виду вот здесь тактических, понятно, что стратегически он там делает ошибки, раз это, значит, уже стало возможным, раз люди выходят. Но вот тактически пока что держится, и они говорят, мы не будем включать силы, мы будем, ну, так в рамках, вот, ну, там уж совсем, когда будут стекла бить, окна бить, мы там немножко что-то поделаем. Вот. Раз, два, три. У меня звук идет. Поближе. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Давайте, может, это отключим. Раз, два, три. Норм? Может, это у меня зарядка что-нибудь барахлит, шалит, не знаю. Итак, на чем мы остановились? Да? На ошибках. Мы уже говорили, что одна из основных ошибок Майдана была в том, что они не смогли организовать несколько вещей. Не смогли в том смысле, что не то, что не смогли, а в том смысле, что не стали даже этого делать. Во-первых. Нет органа. Если вы говорите, что есть бархатная революция, значит, должен быть прежде всего штаб революции, да? То есть нужен орган. И орган печати, ну, тот, который будет официальные сообщения публиковать. Вот сейчас я хожу по, значит, соцсетям, в основном в Ютубе, вот прямые трансляции официального органа Майдана, ну, как... У Майдана не было так и здесь. Нет официального органа. Что это означает? Это означает, что любой присутствующий там, кто снимает или просто там не снимает, или что-то пишет, может написать что угодно и сказать что угодно от лица народа или собравшихся и так далее. На Майдане примерно такая ситуация была, когда разные командиры ну, по-разному что-то говорили, и в итоге непонятно было, что ну, иногда... Вообще, есть какая-то стратегия, есть какая-то тактика или нет? Поэтому, прежде всего, надо, конечно, орган выбрать. Как это делается? Ну, там много снимает кто. Можно готовы взять, ну, просто кого-то пригласить и сказать там, кто хочет стать освещать. Вот мы сейчас обозначим, это будет официальное, официальное сообщение, все будут публиковаться именно на этом канале. А с него уже все остальные будут разносить. Тогда можно и ссылку давать, тогда можно уже дальше как-то действовать. Значит, э, прежде всего, вот этот орган, его надо объявить. Во-первых, надо его принять. Принять его надо, прежде всего, надо понять, как вы голосуете. Вот они там две руки поднимали, да, нужно как какую-то какую процедуру, да? легитимации этого. Вот не просто, это же не просто толпа там, людей, которые собралась. Они какую-то какие-то резолюции выдвигают, они а какие-то требования выдвигают. Эти требования должны быть озвучены и проголосованы. Ну условно проголосован. Понятно, никто считать не будет, но когда стоит митинг, то есть такое понятие: митинг принял резолюцию. Это что значит? Приняли резолюцию, прочитали все, прокричали, это все видно, это все снимается, зачитывается резолюция, снимается, да здравствует и так далее, и выкладывается на официальный органы. Где на официальный канал? Где люди узнают об этом канале? Вот там, где выступающие выступают, за ними должна быть какая-то, во-первых, все время плакат. Во-первых, лозунг, что они хотят, да? И, во-вторых, вот это адрес этого ресурса. Тогда все официальные новости, все, что будет браться, будет браться оттуда. Вот, это первое. Второе, значит, надо выбрать штаб. Ну, основное, раз есть у вас орган, значит, должен быть кто? Пресс-секретарь, тот, кто озвучивает, ну, точку зрения, кто официальное лицо, да, потому что есть лидеры, да, это одно. А есть пресс-секретарь, который сам от себя ничего не говорит, а, ну, грубо говоря, все резолюции митинга у него, все выступления у него, он может давать интервью, разъяснять по любому поводу. Но это должно быть официальное лицо, да, то есть вот, пожалуйста, один член штаба революции. В штаб революции избирается несколько человек, как также на митинге, ну вот давайте этого, этого, этого, кто еще, давайте еще, вот-вот-вот. Ну надо, чтобы он рабочий был более-менее, Ну я понимаю, что на первых порах два-три человека не будет, но в районе десятка, я думаю, даже если больше, ничего страшного не будет. Это, по крайней мере, уже будет концентрированное какое-то решение. Это технологические э, организации, тогда можно будет уже разбить э, работу, вот, по людям, которые в штаб входят, и, соответственно, дальше продвигать. Значит, с этим ресурсом что? Это канал, ну, может, я не знаю, в Телеграме, где удобнее, который, да, будет вот официально обозначен. Там, во-первых, должен быть переход на форум, где все могут общаться. Там должен быть сбор средств, а средства необходимы, потому что если вы хотите стоять, так нужны средства. Там же объявляется сбор средств, раз это официальный канал, раз за Пашиняном виси, висит, значит, этот... Адрес сайта, значит, соответственно, не будет разночтений, кто что сказал, или, или где опубликовали, или какие. Вот там все официальные новости. И там резолюции все приняты. Дальше. Что еще можно сделать? Стоять просто так, не делая ничего, ну, собственно, ну вот результат. Да? То есть все равно народ будет постепенно расходиться. А обострять нельзя, потому что революция бархат. Ну, раз бархатное, значит, надо не насильственными путями идти, надо наступать, а стоять не имеет смысла, вы проигрываете, потому что они в позиции находятся, а вы, а вы вне позиции, поэтому вы проиграете, если стоять будете. Могут быть обострения, но, опять же, они, получается, невыгодны никому. То есть, Сарксан говорит, нам не надо обострения, зачем? Мы вот посидим, подождем, пока вы разойдете. А демонстрантам не нужно, потому что они уже объявили мирную революцию, да, они уже не объявили бунт или что-то такое. И поэтому сами будут вынуждены от, открещиваться от а тех, кто там начнет что-нибудь делать, да, по-хорошему, в провокаторы их записывать. Вот, поэтому нужно какое-то действие. Ну а какое действие? Совершенно ну, очевидное действие, потому что если вы говорите, что итоги референдума неправильные были или там нелегитимные, так провести референдум, а что? Вы можете сейчас объявить референдум. Референдум, это, я не знаю, я не читал Конституции Армении, но я понимаю, что они по образу и подобию, и референдум там есть вещь неотменная в любом случае. Не надо там... Ну, надо посмотреть, закон-то все равно есть. Он какие-то вещи ограничивает, но какие-то вещи не ограничивает. Ну, например, изменение Конституции он не может ограничить, ну, потому что это референдум. Да? Или, э, скажем, я не знаю, да, но, э, по сути дела, надо объявлять решение, которое противодействует тому решению, которое они приняли на закрытом заседании. То есть это отмена этого решения или досрочные выборы, например, парламента. Да? Вот такой должен быть референдум. Дальше, как его организуют? Ну, конечно же, не, не идти в избирком, а подпишите нам сейчас подписи и так далее. Конечно, не так. Референдум – это вы, это народ. Вы можете сами организовать любую избирательную, любые избирательные комиссии. Не надо сверху донизу, в крупных городах организовали и, и, и поставили урны, да, и все, ну, собственно, вот, пожалуйста, это и есть референдум. А дальше требуют э, принятия его. Можно пойти через избирком, да, но, условно говоря, надо на них давить, надо собирать тогда подписи здесь, прям сразу, вот на митинге, да, и мешками их туда везти, с народом идти и требовать, э, значит, зарегистрировать. Если не регистрируют... Э, Прям, понимаете, если у вас есть штаб революции, у вас есть уже орган, да, который вы можете издавать указы, распоряжения, да, как вы считаете, там, зарегистрировать референдум, а, значит, об отмене, вот, ну, или там, о досрочных выборах парламента, да. вот это и есть постановление, вы же от лица народа говорите, значит, вот это и есть, оно должно быть оформлено. Тогда, если бумага, вы к чиновнику придете, в этот самый, он, конечно, с одной стороны, будет делать все, чтобы вас не пустить, но с другой стороны, у него лично появляется, он видит бумага, да, видит народ, не только народ, просто что-то хочет, непонятно, что каждый кричит там, да. А вот бумага, вот подписи, вот резолюции, надо печать ему поставить, это же ему надо, чиновнику. Глядишь, он скажет, да ну я вот, ну мне что надо, что ли, давайте я там зарегистрирую, а вы там сами решайте потом, да. Вот и все. Но на самом деле не, не обязательно это все через избирку. Можно даже выборы избирком назначить, если хотите. Но теоретически это должно быть наступление. Это как я считаю, это имха. Я не то, что с советами выхожу, а с анализом того, что не сделано и что, скорее всего, помешает ну, какому-то движению. Вот. Ну и чтобы нам равновесие как бы немножко сохранить в данном вопросе, да ну, что бы могла предпринять другая страна для э, смягчения ситуации? Я вот совершенно, честно говоря, не понимаю. Они, если они уверены, что референдум прошел, ну, я имею в виду, я думаю, что они мож, могут быть и не уверены, но если они уверены, если у них есть адм ресурс раз они тогда сделали, то сейчас для э, того, чтобы кризиса не, ну, не дать развиваться, ну, по идее, он должен объявить, ну, ну досрочный выбор парламента. И если у них есть силы и адморесурс, они его совершенно спокойно проведут и получат тот же самый результат, да, условно говоря. Но если они в этом не уверены, тогда они действуют правильно, держатся зубами до последнего. Вот, собственно, так, такие, мои, такие мои размышления на этот счет. Борт злой. «Эдик, ехай в Армению, там консультирую, что здесь кричать то». Ну вот, Борц, ну ты, ты же здесь кричишь, да? Ну, ты же не приходишь вот сюда ко мне и говори, не говоришь, слышь, вот давай это самое. И, и не нужно. У нас для этого есть коммуникация. Вот ты написал, я прочитал. Я сказал, они услышали. Кому надо услышать? Понимаете, это информа. Если она дойдет, значит дойдет. Если не дойдет, значит не дойдет, значит, и не должно было дойти. Но, ну, по крайней мере, мы с вами должны помнить об этом, да, что вот, вот эти ошибки совершаются постоянно. Кьюбе и Вук пишет, Эдик, вы в курсе, что Навальный сын Ельцина? Если только духовный. Вот. Да, карма тоже информа. Нет, почему? Бортс, вы говорите, не ведись на дятлов. Бортс, он нормальный. Я его понимаю, поэтому я же и говорю, я не... Стараюсь эмоционально ничего не говорить. Я разбираю ситуацию, я ее анализирую. Потому что большинство аналитиков, ну, на самом деле, кто пытается анализировать эту ситуацию, они сидят вне э, пределов э, Армении. Ну, и это логично, потому что внутри трудно э, сообразить это все. И консультировать надо именно так, а не, не туда ходить кого-то искать. сказать, «Слышь, давай я тебе что-нибудь объясню». Я все сказал. Проконсультировал обе стороны. Эдик, ты в курсе, что Навального посадил Тесака? Да, веселый Роджер, да чем вы Навального? Чем мы навального разбираем? А, ну тут да, тут мне кто-то написал как раз. Сейчас я, по-моему, даже... А, Мария Афанасьева написала. А что, Навальный должен каждый свой шаг вам докладывать? С какой стати? Он выступил против движения Собчак. Что, этого недостаточно? Ну, грубо говоря, должен, да. Ну, я и написал, Мария, ну, раз вот вы мне задаете вопрос, вы же... Как бы считаете, что я же должен на него ответить? Ну, по-хорошему, да? А почему, собственно? Ну, потому что я вызвался разговаривать с вами через YouTube. Не вы со мной, а я с вами вызвался разговаривать. И уже на основании одного этого я все-таки должен реагировать и, и отвечать, если вы нормальный человек и задаете нормальные вопросы. Поэтому, естественно, и он должен реагировать. А он еще больше должен реагировать. Я-то хоть в политику не лезу, он хочет стать президентом. Поэтому вопросы касаются. Вопросы касаются. Меня касаются э, те вещи, которые он делает и которые не делает. Вот вы говорите, он выступил против выдвижения Собчак. Что, этого недостаточно? Для чего? Ну, сам по себе, понимаете, если бы я выступил против выдвижения Собчак, или любой другой человек, не участвующий в выборах и не имеющий э, амбиции на президента, да, если выступил, ну да, это твое личное мнение и все. Но если человек против конкурента выступает, ну это все равно, что Жириновский скажет, что не голосуйте за Зюганова вообще, зачем он выдвинулся, да? Это вообще он не Да понятно, это твой конкурент. еще что ж тут героического такого? И что еще героического сказать, что тебе человек сказал по секрету, а потом сказать это на всю страну? ну, Ну вот... Поэтому я не знаю, что... А причем вы говорите, должен ли он передо мной отчитываться, а Собчак что, должна перед ним отчитываться, что ли? Гарн вот написал мне длинное и интересное, я вот тут кусочек. Я думаю, если мы сами не поймем, для чего все целому в нашем мире, мы просто не сможем устойчивую систему создать, и она треснет. Может, имеет смысл поставить отражение большого человека в инфомире целью этот наш сакраментальный вопрос, нахуя... Все это. Ну да, собственно, это и решаем. Ответ у нас есть, 42, вы же помните. Вот, вот этот вопрос. Это одна из основных задач. Если мы не можем ответ на этот вопрос до сих пор найти, может, сверхразум нам поможет действительно. Может быть, он ближе, он там поговорит, узнает. Андрей Вараксин пишет. У тебя завышенные требования к Богу, ты не туда воюешь. Ну, церковь тут понятно, да? Ну, я пробежал очень длинное, но, грубо говоря, да, у меня завышенные требования к Богу. А что ж, а, а, а как? Ну, давайте так, у нас завышенные требования к нашим родителям. Да, мы их любим, жалеем, но завышенные требования. Каждый, ну, я не знаю, большинство людей хоть раз какие-то выдвигала претензии своим родителям, хотя бы там, хотя бы в голове, да, вот у всех есть, а у меня нету. да, а вот это, а вот вы такие, а, я, а мы не такие, да? Понятно, что родители виноваты перед детьми, но э, не в том смысле, что они реально виноваты, а в том смысле, что, ну, вы его родили, да, вы за него отвечаете. Возвращаясь, почему это какое имеет отношение к Богу, это имеет отношение к христианству. Христос сказал, он отец наш небесный, он нас родил, родненьких он нас родил, он отец, в этом суть христианства, не бойтесь ничего, ничего вам не будет, потому что отец он небесный, понимаете, а отец не может наказывать своего ребенка, и это хуйня все с этим адом, сковородками и прочей херней, и ни один поп в это не верит, и вы не верите, вообще не верите. иначе вы не христианин, если вы христианин, конечно, да, Потому что никакой логики в этом нет. Отец не может сделать плохо ребенку. Да, мы можем сказать, ну а почему, ты же не знаешь, отец, не отец, может быть, он там и это самое, и вовсе не так. Да, вот и у иудейство, оно и говорит, он вам ничего не должен. Он там, вы здесь, вы умираете, умираете навсегда, здесь все происходит, закон даден, все, а ничего он не должен. Ну и понятно, вот это разрыв мозга получается. Ну ты, пап, ну ты как-то это самое. Ну как, ну ты нас израил, ну как, за то, что яблоко съели, ну какой же отец-то ты, ну какой же ты отец, червивого яблоко пожалел дитя, или им нельзя было есть, ну а что ты изображаешь из себя всезнающего тогда, раздухарился, ногами растопался, разгневался, ну боже, гневаться же нельзя, я могу гневаться, это смертный грех, это грех смертного, ну какой ты имеешь право гневаться вообще на что-нибудь разбивать какие-нибудь скрижали, или чего ты там делаешь? Какое право ты имеешь уничтожать всех первенцев в Египте? Какое право? Ты, отец. И вы говорите, у меня завышенные требования к Богу? Да нет, это я просто говорю о том, что вот вам христианство, и вот вам результат. Поэтому, да, нечего бояться. Я истинный христианин, понимаете? Иисус Христос сказал, нечего бояться, он отец. Вот я с ним так и разговариваю. Да, как плохой сын может быть с хорошим отцом. Но у меня вопросы к хорошему отцу. Йова-то за что, блядь? Пап, ну Йова за что? Ну что же, он же хороший был человек. Кому ты что доказывал? Ну мне. Израиль выгнал. Этих египтян, хотел он отпустить народ. нет, ну, вот укрепил сердце фараона. И вот, вот он, Моисей, да, герой, вот герой, да. Ребят, мы ну его же усыновили. Ну вот как вот это можно, как, как это вообще может быть? Не, я понимаю, можно попить с человеком чай и потом вот это вот рассказать, все это самое, да. То, это то же самое. Тебя усыновил фараон, тебе плохо жилось, не ему нужна была своя партия. Ну, ему сказали, да, конечно, призвали. Ну, взял и ушел. Пришел к фараону, отпусти народ мой. Хотел отпустить, но не, Бог не дал. Вот. Так он что, отец кому он? Евреям, Иисусу Христу. Египтянам он не отец? Нет. они от другого Бога родились? Я не к тому, что... Вот. Сейчас вы поймите, да? Мы сейчас говорим, к Богу я имею претензии. Да не к Богу, к информе, к этой, вот, к христианской информе у меня претензии. А о Боге мы ничего вообще не знаем. Мы даже не знаем, есть он или нету, да? Мы только можем верить или не верить или сомневаться, да? Вот, вот три варианта, пожалуйста. Да, завышенные требования. Ну значит, я ему нужен. Завышенные требования. А у кого еще были завышенные требования? Вы же помните, да? У Сатаны, у Люцифера. У несущего свет. А. Да, про Беды я смотрел. Алексей Бейзель меня поправил. Говорит, там лицензии какие-то не выданы. Но я как раз хотел сказать по поводу лицензии. Но позабыл. Из-за того, что... Из-за того, что... Вот а, ник Джей... А, это... Щ... Я забыл уже, Щ, что ли, по-немецки? да Я уже забыл. Эдуард, еще один вопрос возник. Вячеслав Мальцев, Ревкоина запускает на блокчейне эфиры и, и сейчас собирает деньги на газ. А вы имеете сейчас отношение к этой теме? Нет, я не имею, но мне просто как-то весело стало. Деньги на газ собирает. Ну, я не знаю для чего, сколько надо газу, но... Газу надо там... ну вот, Ну, как вам сказать... Ну, если бы я строил больницу, а сейчас деньги собирал на зеленку, например. Так, с Ладно, это я потом почитаю, хорошо. С кем ролики посмотреть. Так, ну что? Вот аэроностесу не нравится божественная тема, говорят, не надо ее мусолить. Ну, понимаете, это же такое большое зеркало. Если мы как-то рассуждаем, как-то хотим, хотим найти ответы, ответ на вопрос, да, вот этот вот жизнь вселенной, вселенной всего такого, вернее, вопрос на вопрос, то нам а мимо него мы не проходим. Я понимаю, что это где-то там, оно уже где-то сзади, но это такая. Такая база, такая основа вот мышления. Просто взять и вынуть, да, вот как Невзоров говорит. Чего вы, дураки, веруете, да? Да, оно со стороны глупо, оно со стороны, если подумаешь, ну, это вообще какой-то никакого смысла не имеет, да, веришь ты, не веришь, какая разница. Но, а, понимаете, когда говорят, ну, а как же, вот как Достоевский сказал, да, если Бога нет, то все позволено. но ребят, ну... Люди жили без Бога гораздо больше, чем с Богом. Поймите, что Бог – это достижение нашего нового времени. Я имею в виду, когда человек более-менее стал человеком и что-то там начал мыслить. Да? Но э, поклонялись всяким башкам. да. Но это надо еще из обезьяны чуть-чуть человека. Я говорю, этому, этому Богу там, ну, десятки тысяч лет может быть. Да? При, если человек от 4 миллионов считать, то это нет ни хрена вообще. Да? А то и десяток может быть. Ну, понятно, что свиверия у нас у всех есть, оно с детства проявляется, да, там, посадил куклу и сидишь, боишься ее до ночи, ну, оно как бы есть, понятно, что это такое проявление детскости, но на, на, но на самом деле без Бога можно жить, потому что мы выжили без Бога, а вот Богом с помощью Бога убивать людей можно прям великолепно плачками, поэтому вот это выражение «не мир я пришел дать вам, но меч» – мне кажется, вот это самое искреннее из всего, что там написано. Дэн-Дэн. это что паришься? Я атеист и не забиваю голову всякой магической хуйней. Тоже неправильно. Дэн, поймите, да? Сейчас попытаюсь объяснить. Это опять же... Везде, где вы отказываетесь, ну, везде, где вы ставите себе, вот это я знаю, да, мы говорили, 2, 2, 4, да, вы себя ограничиваете, вы вступаете в область, как бы, ну, вот как это, помните, там, последовательность, значит, неосознанная некомпетентность, да, Потом идет, ну, вот неосознанная некомпетентность – это когда вы чего-то, ну, просто не знаете о чем-то, да, и все. Ну, вы не, не знаете и неосознанно. Вот э, осо... следом идет осознанная некомпетентность. Вы узнали, ну, например… Ну, такой классический пример. да. Вы не умели водить машину и не знали, что ее вообще можно водить. да. Потом вы узнали. У вас появилась неосознанная, то есть осознанная некомпетентность. Вы знаете, что вы некомпетентны. Вы знаете, что не умеете водить машину. Вы научились водить машину. Вы садитесь, вы едете. да. Если поначалу вы едете, у вас наступает осознанная компетентность. Вот я уже знаю, как водить машину, и вот я осознал это. А следующий шаг, это когда вы уже автоматом долго ездите, да, и вот оно уже и превращается в неосознанную компетентность. Это как бы высшая ступень считается. Ну вот, если вы посмотрите по менеджментам, по всем этим, вот, вот эта неосознанная компетентность – это уже автоматическое, ну, как бы исполнение того, что ты можешь. Но, опять же, я немножко попытался пройти чуть дальше и понимаю, что… Но кто самый опасный водитель на дороге? Не тот, кто ездит, да, а тот, кто уже вот это получил навык, ну, как сказать, неосознанной компетентности, и он считает себя уже компетентным. Я, или там Я 40 лет за рулем. Да 40 лет за рулем, но уже все изменилось. И машины изменились, и дороги изменились, и собственно, ты сам изменился, у тебя скорость реакции не так ты постарел, все по-другому, но ты еще исходишь из соображения того, что ты неосознанно компетентен, хрен ли я могу вообще левой пяткой управлять автомобилем, я его чувствую, как сам себя чувствуешь, но люди изменились, все изменилось, ты изменился, все по-другому стало. И вот это означает, что когда ты становишься неосознанно компетентным, ты тут же становишься неосознанно некомпетентным, потому что ты не можешь критически оценить, потому что ты, ты на автомате. Понимаете? А тут тебя надо схватить и сказать, стоп, стоп, стоп, а вот это ты зачем делаешь? Ух ты, ⁇ л ⁇ пал. И вот я почему такой долгий как бы этот... В круг делают. Это везде работает. Вот вы говорите, я атеист, и не забиваю голову этой магической хуйней. Да? Это значит, что вы неосознанно некомпетентны. Потому что вы не даете себе даже права подумать, о, не, даже не о том, существует ли Бог, не существует. Ради Бога. Вы верите, вы верите в то, что его нет. Доказать вы этого не можете, естественно. Вы просто верите в другую, в другую реальность. Но вы уже не можете работать, понимать э, смыслы, высказывания, движения людей, которые веруют в Бога. Вы их сразу так раз всех в сторону говорите, ну это они же дураки. Ну и потом ты натыкаешься на, на какую-то вещь, ты идешь, видишь Белковского, который верует в Бога, искренне, надеюсь, я не знаю, да. И ну, нельзя сказать, что он дурак. И как ты сидишь и думаешь, а что там? Там-то что? Мне проще, да, я немножко по-другому, ну, на самом деле мы, по большому счету, мы все агностики, да, как бы, каким бы вы атеистом ни были, но помощь свыше людям требуется, иногда требуется, иногда кому-то чаще, кому-то... Значит, реже. Помощь свыше это вовсе не означает, что надо ну, церковь прийти там или Богу молиться, или что-то такое. Даже если просто контактировать с человеком, он вам оказывает помощь, такую, ну, в смысле не материальную, а вот духовную просто сочувствие и так далее. Это и есть проявление высшей, высшей силы, да, потому что человек вам ничем не обязан, например, да, но он испытывает он испытывает эмпатию, он испытывает ваши чувства, пусть даже в, ну, в более облегченном варианте, но он может почувствовать вот это. Сочувствие – это и есть высшая сила. Это с точки зрения информ проявления высшего разума. Это его непосредственная функция. Задача – сохранить популяцию. Поэтому А кто будет о популяции заботиться? Члены этой популяции. Понимаете, бактерии сидят в своей пробирке или даже там но ну, я муравьев не буду брать, да, а какие-нибудь, ну, более высокие, да, э, животные. И они не стремятся сохранить популяцию, как бог на душу положит, как природа велит, да. Ну, скажет, будет похолодание, ну, вымрем, хрен ли, да. А мы научились мыслить, что мы научились. Мы на самом деле научились планировать, да, то есть мы научились планировать немножко дальше. Мы видим прошлое и видим будущее. В отличие от обезьяны, которые, говорят, видит на 5 минут вперед, мы можем видеть насколько угодно. Мы вот этот ограничитель сняли. Для нас время не проблема, ну, там, попредставлять, -по помечтать. Вот. И э, именно поэтому мы стали сильнее, мы можем... Предвидеть все вместе и по отдельности какие-то вещи. Предвидеть – это дар предвидения, привнесён нам разумом. А разум внесен нам коммуникацией, прежде всего. Да? Вот, этим общением. Поэтому это и есть высшая сила с точки зрения теории информации. Когда вам сочувствуют, когда вам помогают. Но не только с точки зрения теории, почему. И бог здесь, собственно, ни при чем, Здесь как раз причем коллективный разум прежде всего, который стремится себя в целом защитить. Так что не отказывайте Богу, если он к вам стучится в мозг, не вот сюда там или куда-то там, не знаю, там что-то такое, а в мозг, понимаете, это информа, ее надо обдумать, она к вам не зря стучится. И она по-хорошему может быть очень хорошей информой, потому что это действительно метафизический закон. Он в, в противовес физическому, ну, закону физическому, да, если можно так сказать. Он именно в противовес, понимаете? Потому что если его не будет, ну, не так, как Достоевский сказал, все позволено, а все позволено тем, кто будет вам писать законы. Сейчас же можно сказать, ну, это блин, это не по-человечески, не по-божески, это неправильно. Если э, вот это право сказать, это именно вот то, что вам общество обещало с детства, да? Мы будем друг друга поддерживать, мы будем защищать друг друга. И это вот, вот оно так, оно в, в нас въелось. Поэтому не Божью тему мы как раз опять сверхчеловеком солим. Не знаю. Так. Так. Иван Кондрашов, Эдик, ты скажи метафизически, как потенциал материальных благ получить в реальном выражении. Скажи метафизически. Сказал. Не, ну раз метафизически. Ну а как, а как, если как сказать еще метафизически? Не понял, все равно не понял. Ну вот. Армянская диаспора организует тур в поддержку революции. Цена 2500 рублей. Веселый Роджер. Это шутка. Моральный церковь. Да. Then, это есть третий критерий. Осознанное отрицать, отрицание. Уже, наверное, пятый. Отрицание чего? Нет, мы говорили о компетентности. Отрицание это к другому относится. Ну, в смысле, вы говорите, надо прямо осознанно отрицать. Так я вам об этом и говорю. Как только вы преграду себе ставите, об этом я думать не буду. Вы становитесь... Неосознанно, некомпетентно. Потому что тот, кто об этом думает, имеет перед вами преимущество. Не обязательно он верует в Бога. Он может как вы быть атеистом, но он об этом думает, а вы не думаете. Значит, он имеет преимущество, а вы не имеете. Я имею в виду, у него больше возможностей, чем у вас. А большинство неосознанно некомпетентны в религии. Их же просто с детства говорят... Возьмите того, кто вот прям. Ну вот так вот. Особенно молодые, когда, да, они вот знают, те, которые вот выросли в таких условиях, да. Они все знают. Они знают, кто, кто прав, кто виноват. У нас с вами единственный человек, в котором не знают. Вот вы в любой, любой зайдите и вам скажут, все все знают. А мы не знаем ничего. Мы так. Размышляем вслух, а может быть так, а может не так. Может ли быть информации лишней? Бензин спрашивает. Конечно, может. Ну, ну как лишней? Мы не можем оценить, насколько она лишняя или не лишняя. Имеется в виду, что бывает поток информации такой. Ну а куда денешь? Да, сами экзамен, наверное, сдавали. Так там все лишнее. Перегрев цепи идет по полной. Знаете, как я воспринимаю лишнюю информацию, когда начинаешь о чем-то говорить, и потом перескакиваешь на другое, потом на третье, и потом думаешь, а почему я так делаю? Потому что у меня есть вот какие-то знания, которые там цепляются одно за другие. И они, может быть, действительно, они совершенно мне. Хотя, черт узнать. Вы знаете, ничего, ни о чем нельзя судить. Я рассказывал про преферансы, как я в армию пришел, да, как я на Мехмате учился и практически год не учился, а нас тогда забирали после первого года, это, ну, как, срочки не было из университета, ну, там что-то недоборы были, в общем, короче, мы попали, три года из, из университета забирали, или четыре, а мы как раз попали, поэтому и в армии были, и на военной кафедре, и везде все, все мы все знаем, мы все, вот мы, такие, такие, человейник. я имею в виду наше поколение, да. Вот, и... А я? Опять, вот столько всего. Так вот, я играл в преферанс вместо того, чтобы учиться по-хорошему в университете. Но зато научился играть в преферанс. А мне говорили, вот ты в преферанс играешь, надо математику учить, потому что это важнее в жизни. А преферанс – это все бесполезная трата времени. А я пришел в армию и, ну, там, после учебки пришел, ну, ну, надо понимать, это Байконур, там, Русских нет практически, а если есть, то они все синие, да, они все в наколках. Это такой стройбат еще. И меня взяли, значит, стройчасть, чтобы я там что-то грамотно писал. Потому что я умел грамотно писать, естественно. Вот. И там были уже старослужащие. И я понял, что у меня сейчас тут летать будет до, до, до черпака еще долго. Вот. Но они, правда, вечером пришли. Ну, там отдельный взвод у нас был. Они вечером пришли, мы чай пить стали, а я первый день сижу, боюсь. Сейчас. Ну, как что? Надо припахивать начнут. Что-то надо будет как-то. А там, кстати, хохлы были все практически. Один татарин. Четыре хохла и один татарин. Хорошие ребята. Вот. И они говорят, они же так постарше, серьезно были почему-то все за 20, у кого даже 25 было, 23. И они как раз это говорят, эх, а вот на твоем месте чувак был, он в преферанс играл, там двое играли, а говорят, а теперь мы не поиграем, и так они, они грустные, я говорю, да что, давайте, я готов поиграть в преферанс. И мы сели играть, играли на сигареты, по мир, как сейчас помним, ну, сигаретами ставили. У меня было полпачки, но ну, у них были большие запасы, они хахуй, молодцы. Но я выиграл у них все. Потому что когда карты стали разложили, да, и говорят, ну давайте будем ходить. А чего ходить-то? Я же карты вижу, раскладываю. Я говорю, тут без лапы. Ну, как это, тут у меня карты и пошла. То есть я понял, что они играют плоховато по сравнению со мной. Хотя я на мехмате звезд не хватал в преферансе. То есть там такие были эти. Игроки серьезные. Вот. После этого, ну, они так на меня обиделись. А я говорю, а что, сигарет, Да мне не надо, а там чемодан этих сигарет там. Ребята, берите, все дела. И после этого я, ну, как-то стал нормально там. Как это? Нормально стоит, да, как говорили. Нормально стоит. Вот. Потому что чуваки... Ну, прониклись... А я самое главное понял, что вот как раз тогда, в тот момент, когда тебе говорят, учи математику, вот мне математика в жизни не пригодилась ни разу. Нет, ну, кроме вот, ну, почему мне пригодилось, но ну, не на таком уровне, что вот, ну, вот прям математика выше, да, это все, в общем, на уровне там, ну, максимум, ну, там, дифференциального исчисления, ну, это, собственно, не надо мехмат для этого заканчивать. Вот. А преферанс безусловно, пригодился, поэтому... Не знаю. Может, вы сидите там, сейчас себя накручиваете, вот я, че, чем я занимаюсь, Ну вот что я занимаюсь, тренируюсь играть на свистульках, да? А вам а вдруг эта свистулька выстрелит? Вот как раз свистулька, да? Будет царь проезжать, а вы как свистните, а он упадет и башку себе разобьет. Вот, Петр Петров, прям, прям молодец. Эдик, сейчас бы на Мехмат опять пошел. Так вот именно сейчас бы пошел. Понимаете, я не, вот, Об этом говорил, я не понимаю, почему... Вот детей... Понимаю, почему детей берут в армию. Ну, потому что выражать не могут, потому что они еще дети, вот им что взрослые скажут, то они и делают. Да? Вот, ну, уже как бы подростки, но все равно... А вот почему их учиться берут в высшее учебное заведение? Они же не соображают. Я по себе помню. Ты почему идешь в высшее учебное заведение после школы? Потому что тебе учитель сказал, да? Вот тебе надо идти туда. И у тебя раз, так все. У меня ровно так было. То есть вот у меня классная руководитель говорит, так, тебе надо на них хватить, и все, мы уже там договорились, это туда, родители пошли что-то там выяснять какие-то экзамены, что-то такое. Вот. А другая учительница мне говорила, вам обязательно филфак нужно, потому что, ну, по русскому языку и литературе. То есть за меня решение принимали. Я бы, конечно, пошел сразу после школы в какой-нибудь университет, где, не знаю, где там какую-то сексологию, что ли, преподают. Потому что только об этом я и думал. И в любой университет, куда бы ни шел человек, да, он в первую очередь думает об этом. Ну, с мехматом у нас нормально, потому что у нас на 30 девчонок 5 ребят, не больше э, всегда было на мехмате. Физикам было сложнее, мне как раз пропорции с точностью, да наоборот. Странно, да, почему-то угу. девчонок математически идет больше. Ну, не знаю, как сейчас. Но тогда у нас еще и программирование только было. Я же программист с пятилетним дипломом, да, сейчас, наверное, смешно. Никто столько не учится на программистах. Вот. Там просто много времени уходил на дырочки в перфокартах вырезать. А, так я к чему? Ну, все к тому же, что никто не знает. Никто не знает. А! к тому, что пошел бы я на Мехмат, да куда, вот сейчас я бы пошел куда угодно учиться, причем мы с вами все фильмы же смотрели про эти кампусы, да, как там, и вот я думаю, что вот, ну вот это надо сделать, вот именно высшее образование для взрослых, которые знают, чего они хотят, которые знают, к чему они стремятся, может быть, общее какое-то высшее образование, знаете, как в школе, всего ж понемножку дают, да, а тут как бы... Ну, может быть, что-то факультативно поконкретнее, но вообще общее образование. С 30, с 35, с 40 надо, ну, как бы заново понять, что происходит, да, потому что ты же варишься в своем мире всегда. И вот пойти не на 5 лет, ну, условно говоря, годик там, э -э, или хотя бы с полгодика в э -э, кампусе пожить, там взрослые люди уже будут, взрослые люди, да, и, э -э, ну, можно там... Ну, я не знаю, ограничения там, есть высшее образование, нет, это уже вопрос второй, да. Но принцип такой, и это могло быть дорого, потому что у студентов денег нет, они же, ну, еще и на стипендию рассчитывают, ну, кроме мажоров там всяких. А здесь люди уже стоявшие, у них денежки есть, они совершенно за, за этот курорт заплатят. И это очень серьезная штука, поймите, когда уже взрослые люди встречаются, да, к тому же у нас уже действительно изменилось. Ну как, раньше 40 лет уже, там, конец жизни, да, 45. А сейчас как-то все. Я вот сегодня там с внучками, там, жена моя бывшая, да, и ее папа. Ну вот они мне внучки, про правнучки. И вот он, он, ну, то есть вот четыре поколения, да. И нормально, это, ну, как бы... Еще все нормально, и фу фу и у тестя моего бывшего, и это самое. Ну, я понимаю, ставики, но он нормальный. Вот четыре поколения уже могут совершенно спокойно существовать в одной реальности, но они же даже и обучение проходит в разных временных отрезках. Вот как раз хорошо бы прийти, вот вам 45 там, или 35, во-первых, кампус, Общение уже на, на каком-то другом уровне, да, и преподаватели, как ни странно, могут быть моложе, да, но ну, они же там, больше знают по каким-то современным вещам. И это тоже интересно. Вот, вот эта мечта тоже одна из мечт, такую, что вот, мне кажется, она бы выстрелила, потому что люди хотят учиться, не только на Мехмате. В Сику и буру играл, веселый розыж. Ну, играл, конечно, на Ну, мы это... Ну, ну понятно же. Смотря где. Ну, мы на мехмате-то играли преферанс, в бридж иногда. Ну, я в бридж так и не научился. Несколько раз пораздавал, что-то прям засыпал я на это. Ну, конечно, может, сейчас поинтереснее было бы, да. Но все-таки... Но это надо компанию, потому что Бридж очень немного народу играет у нас. Даже из преподавателей немного. А в преференсном мехмате практически все играют. Ну, это я, наверное, сильно загнул практически все. Из тех, кто умел играть. А... А... Супер. Боже, красильчик. Я много сидел и в этом. Кстати, ну вот, преф-клуб, он что-то загнулся. Знаешь, что в реферанс никто не играет в мире, кроме нас? Это наша игра. Не, ну понятно, что где-то играют, там что-то завезли, какие-то мигранты, но вот это вот интересно, что его нету. То есть покер играют, в бридж, понятно, да, играют. Это такой все-таки упрощенный, ну, не бридж, какой-то... Преферанс приятно, да, играть. Это вот какая-то такая игра, где и думаешь, и не очень думаешь. И общение. Я с одной девушкой подружился через преферанс. Очень хорошо выиграть у девушки преферанс. Все. Потом мы с ней дружили достаточно долго. Намыли прев. Преф. Не знаю. Эдик, ты лекции Кураева не слушал? Самый грамотный поп России. Борд злой. А я его слушаю на Эхе, когда он появляется. А так лекции отдельно не слушаю. Ну, он да. Он такой, он такой занудущий, а позануднее меня. Но слушать его интересно. Но он же истинно верующий я не против этого, да. Ну, у меня к верующим истина всегда конкретно интерес. Мне все время хочется взять их за пуговицу, да, и потрясти и сказать. Ну вот ответь мне на вопрос, вот ответь мне, Кураев, на вопрос, почему же это вот так? Я понимаю, что это глупости, что там написано в этой Библии, но ну, не надо тогда ей размахивать. Там понаписали люди всякой чушь, которая к Богу не имеет отношения, если вообще что-то к нему имеет отношение. Понимаете, самое главное, да, противоречие, как сказать, конфликт вот, логический в чем? Вы веруете в Бога, в Его совершенство прежде всего. Я же говорю, я не верую, ну, если бы я был вот такой истинно верующий, как Кураев, не знаю, ну, такого уровня, я не знаю, насколько он верующий. Но я бы задался вопросом, да, прежде всего, если Бог не погрешим, то есть он совершенство или нет. Если он совершенствует с точки зрения христианской церкви и большинства других церквей, если он ну, как бы совершенство, да, то он не может изменяться. Но изменяться, улучшаться, ухудшаться, он не может. Он все, идеал, да, мы как идеал его рассматриваем. Но когда вы обращаетесь к Богу. Допустим, он нас слышит, да, мы вот сейчас берем, как э, э, в традиции, да, в церковь в религиозной, он нас слышит. И даже, может быть, что-то делает. Но тогда, получается, мы заставляем Бога изменяться, обращаясь к нему. Ну, там, Боже, помоги, допустим, он вам помог. То есть он улучшился, он же до этого вам не помог, а сейчас помог. Как, если вы можете изменить Бога, значит, он не может быть совершенством. Но я его попрошу, и он смилостивится, да? А что такое смилостивиться? Стать лучше. Ну, измениться. Но если бы он сразу был милостив, вот на этот момент, тогда не надо было просить у него милости, да? А если ты просишь, значит, ты хочешь его изменить. Улучшить хочешь. Ну, пусть для себя. Если Бог идеал, вот сейчас не идея говорю, а идеал, с точки зрения христианства, да, как, как это, то молитва к нему никакого смысла не имеет. Ну, то есть он должен сам реагировать. Но я говорю, что если бы я создавал модель, или ну, какую я себе в голове создаю, это Бог, с которым можно общаться, который можно в чем-то переубедить. Вот если нет, если Бога нельзя, с Богом нельзя поспорить, поговорить и в чем-то его убедить, хотя бы надеяться на это, то тогда такой Бог неинтересен. Ну, он действительно бог-отец, вы понимаете, почему мы, мы в детстве да, находимся в каком-то... Мы еще дети, мы верим в то, что отец самый сильный. Ну, как родители, да, они самые... Мама самая красивая, папа самый сильный, а потом ты вырастаешь, и как-то... Получается, что, может быть, и не так, не совсем так, да и родители стареют. А потом оказывается, что ты сильнее их становишься на какой-то момент времени, да? И вот здесь тоже... Если Бог Отец, как концепция, мне это нравится. Именно потому что бояться не надо. Он же ведь и хотел нас избавить от страха. Он сказал: ничего плохого с вами не будет после смерти. Сейчас потерпите, а после будет нормально, потому что он отец. Вот. И э, когда мы из-под крыла отца выйдем, когда мы поймем, что он не, не всегда будет, ну, в смысле, за нами стоять и помогать нам, да, вот, мне кажется, это будет гармоничное отношение с Богом. А то, что он заслужил все-таки чего-то, да, ну, он тоже одним, это информа, он же нас организовывает. Да, и война из-за него происходит, но я думаю, что без религии, в принципе, мы тоже не смогли бы таких успехов добиться. Ведь много вещей, которых мы не любим, они являются вещами действительно прогресса. Это Бог, ну вот хотя бы монотеизм. Видите, сначала же идет там какой-то идол поклонства, потом идут язычество, да, а потом уже монотеизм. То есть, как более исторически, да, мы проходим какие-то вещи, то есть более глобальное осознание этого. К этому мы пришли, пришли к тому, что Бог Отец теперь, да, ну вот до какого-то уровня дошли. Теперь осталось понять, что Он отец, и, собственно, любить его надо, жалеть его надо. Но верить в том, что он может все, как минимум наивно. Ну, вы же прожили достаточно много дней, да, чтобы понимать, что он не может все. Ну, или не хочет, это одно и то же. Ну, по крайней мере, в отношении вас. Вы же не выиграли миллион долларов еще в лотерею ни разу, я не выиграл. Лютый Бандера. Так Яков дрался, боролся с Богом. Я про Йова говорю. Йова. Который как раз не боролся, а сидел. Вот веселый род же, да, фильм «Державю». нет, я не смотрел. Петр Петров, это все хорошо, когда Бог один. А если много богов, как у японцев и африканцев, то все гораздо интереснее. Но монотеизм это такой объединяющий начало для информы, понимаете. Интереснее в разных богов верить, но и конфликты возникают по этому поводу. Поэтому мы себе придумали, никто нам не придумал, вы что думаете, какой царь сидел или какие-то... Феодалы сидели, придумали Богу специально. Нет, потом, когда его брали на вооружение, да, но Бог придумывается в народных массах сочиняется. Иисус пострадал, и многие пострадали. Пока еще оно дошло до легитимации, пока еще Ватикан там принял, стал, это самое. Да это уже никто ни во что не вставил. Это решил к Богу обратиться. Дом мерзаев. Ну, а к кому же мне еще обращаться, а? Ну, не к вам же. Давайте помолимся до номер чтобы он нашим братьям армянам помог. Маша, Миша Карасик, так хоть одну лотерейку купить, чтобы выиграть. Миша, у меня этими лотерейками все сортиры обклеены, где бы я ни жил. Уж... Уж это-то, простите. Вот, вот чего, чего? А лотерей ты я на покупал. Вот, блин. Я только и делаю, понимаете, и вот в этом я считаю, что вот жизненная моя и кредо, и главный крест, да, который я тащу, что я все время покупаю лотерейки, я хочу выиграть, не, не имею в виду, что нет, в, в это, в лотерею, в казино или в это, я знаю, что я никогда не выиграю, то есть это мне не это, но я еще надеюсь, что я могу выиграть в чем-то другом, Покуп, купить лотерейку и выиграть, но иногда выигрываю, я считаю, с подготовка – это такое, в общем, ну, не, не автомобиль, но холодильник. А я хочу, этот, как главный приз. Это ты у Бога что-нибудь просил, горож красивое. Требовал, даже требовал. Да нет, на самом деле, у нас отношения очень... Да у меня со всеми отношения очень неустойчивые. А, слушайте, так время у нас вышло. Все, я еще раз сказал про Армению, я сказал. Ребята, ну... Ну... Не знаю. Давайте держим, что ли, кулачки там, или как так. Только не надо говорить, езжай в Армению, и там это самое. Не надо, это глупости все. Потому что... Потому что везде у нас Армения в сердце. Давайте до послезавтра. Если вдруг какие-то события нахлынут, то я тогда, конечно, еще по Армении выйду, скажу. Сейчас вроде бы никаких событий особо пока не происходит. Спасибо за то, что смотрите. Пишите, читайте, заходите.